Zombie apocalypse. Алло, алло, меня слышно. Добрый вечер, да. Меня я слышно. Я отлично, отлично. Здравствуйте, Никоглай. Ну что, какие у вас претензии? Ты ко мне. Я вас слушаю. Я хотел у тебя, во-первых, узнать, что ну, ты сейчас сидишь довольный. Смотри, сколько у тебя зрителей, Я столько в жизни не было. Я просто Ну, ты сейчас ошибаешься. Не-не, подожди, ты сейчас ошиб... ошибаешься, потому что у меня было столько зрителей, было в два раза больше. А, так было что... даже да. столько, да. не на конфликте. Вот сам не на конфликте, не поверишь, не на конфликте. Ты, кстати говоря, алло. обрати внимание, что именно ты сейчас этот конфликт создал. Ты сам. Там скинул нет, ссылку что, к себе в Telegram же... и твоя аудитория нет. пришла сюда ты призвал людей блять зачем-то кидать жалобы за какое-то якобы оскорбление в чем смысл не в типа? Сути, ч... не О, как это? Кидать именно поэтому не ты удалился смысле. сейчас всего из своего телеграмма сразу почистил нет, да? нет, я, я удалилась телеграмма потому что но ну, я понял что уже нагнал тебе трафика много если тебе мало а. я могу возобновить эту Да нет, слушай не а. надо мне не, слушай, не честно сказать такой трафик не надо мне нагонять сюда не надо правда как не надо ты секунду назад не секунду а минут пять назад говорил как как ты им доволен, что когда вот уйдут дети, как ты хочешь, чтобы у тебя осталось побольше, как на тебя много подписалось. Это был сарказм. Это был сарказм. А, это был сарказм. Потому что, а, что а, да, я тебе изменение. так скажу: по правам Твича: рейд ненависти запрещен. Подобные рейды, они вообще, как бы, ну, недопустимы. я Окей, я давай не рейд будем рейд рейд вот это хуйнящей заниматься. Том, смотри, ну, у тебя же есть какая-то претензия ко мне. Ты мне просто скажи, что не так-то? Что тебе не, не, ну, не понравилось? Конечно, То, что я хочу петицию создать или что? Нет, смотри, во-первых, мне не первый раз выпадает видео в ТикТоке от тебя. И постоянно в каждом видео почему-то ты призываешь к хейту, к насилию, ты призываешь к тому, что... А можно мне, я, пожалуйста, ссылки ну, на такие тиктоки, где я призываю реально ты, к такой хуйне? Вот или, или, или по-твоему, по критиковать постоянно... тебя, это равносильно м, типа хейту, или уж тем более насилию какому-то? О чем ты? Подожди, критиковать меня, это равносильно да. хейту, потому что ты критикуешь не по факту, а критикуешь по аргументам из своей Ну, головы, подожди, это ты так которые... считаешь, что не по факту? Это по твоему Слушайте мнению? Считаю, да? Нет, я прекрасно а многие люди считают, что по значение факту. Значение слова факт. Я знаю значение слова факт. И когда ты Сомневаюсь. меня как оскорбляешь и засираешь, фактов там не бывает, как правило. Слушай, ну вот. если бы ты повнимательнее смотрел, что я говорю своих, на своих стримах про тебя, то ты бы обратил внимание, что на самом деле я тебя не хейчу. И в каких-то моментах я даже наоборот на твоей стороне. Ну, например, когда все тебя обвиняют в том, что у тебя якобы накрутка, я наоборот доказываю людям, что это не так. То есть, если бы я был твоим хейтером, то, наверное, я бы и в этой вот ситуации тоже бы тебя душил, доказывая, что ты накручиваешь она онлайн себе и так далее. Ну просто есть некоторые моменты, которые мне, например, с твоей стороны не нравятся, и я об этом говорю. А ты воспринимаешь это как просто какой-то типа хейт. Чё за хуйня? Где? Э, нет, Джессус, я очень часто натыкался на ролики понял, если бы это первый ролик в жизни э, с, твои, с твоих уст, на который бы я наткнулся, да я бы посмеялся, проигнорировал. Но это уже 20-й только за эту неделю. Ты сейчас про ТикТок говоришь, мой... правильно, да? Да, про ТикТок. Ну так, блядь, в ТикТоке, естественно, нарезают короткие видео, целая куча. Какая разница в каком они там количестве? Ну Но... Тебя на своих стримах я обсуждал, у меня сколько два-три стрима было и все. Ну, Нарезок, судя, да, их много и, и что дальше? А обсуждаешь ты меня частенько, частенько ну, и слушай, вот люблю обсуждать в тебя в и что дальше. Причем тут вообще это? Ну, ну типа... обсуждаю. И, и что из этого ты? А, а почему так? Я же тебя не обсуждаю, хер. За что обсуждение ну, негативное? Молодежь, что ты меня не обсуждаешь? Ну потому что мне Подожди, не нравятся некоторые хайп. моменты. Тебе объяснить, что это мне не хайп. нравится? Какой хайп? Где хайп? То, что ты мне сейчас ну, свою аудиторию пригнал, ты сам это сделал. Но когда я что-то говорю про тебя, ну да, может быть у меня на тысячу человек больше будет смотреть но ты понимаешь что если бы я хотел хайпануть я бы возможно наоборот пытался тебе там я не знаю как-то подлизывать знаешь там как-то наоборот там не знаю рядом с тобой тусоваться чтобы как-то твою аудиторию да в свою сторону перемодить. но я этого не делаю я вижу что например ты творишь какую-то хуйню и я вот об этом и говорю могу перечислить что мне например не понравилось вот с твоей стороны какие действия конечно перечислим здесь за этим ну в первую очередь ты наебываешь людей утверждая да, буду... что якобы вот ты ивана не отпускаешь Другим стримером, потому что если другой стример скажет плохое слово, то Ивана тоже забанят. Это неправда, Хотел потому что так правила не работают на да? твиче. Ты хочешь очень сильно с Иваном постримить? Я не хочу очень сильно с Иваном постримить. Просто ну ты же врешь. Это факт. А в чем вранье заключается? Нет, в чем заключается вранье? В том, что не банят, если стример говорит one word второго стримера, если он гость на стриме, его не банят. Понимаешь? А я говорил, что его забанят. Да, его ты говорил забанить. Пересмотри интервью вот. на Пушке. Смотри, я говорил, что если там проскочит бан-момент, в котором Ваня будет причастен. Если я не ошибаюсь, баном считается даже то, что Ваня, например, покажет свой сосок, да, голый, будет переодеваться, запалит свои голые соски, мужские. Это э, что, вполне невозможно? Слушай, я прекрасно помню, что ты говорил и как ты говорил. Именно такого не было. Ты опять начинаешь все я переворачивать. Ты взялся вообще это, за да. какой то м, бредовую тему обсуждения что вани э, то есть короче я запрещаю вани стримить с другими стримерами да по сей день почему по да, а, ну а почему типа чё за бред почему запрещаешь да потому что не хочу чтобы такие вот как ты люди которые жаждут очень сильно хайпа и делают любую грязь ради него э, хайпились на моем друге Ване. вот очень не хочу на за а, бы а че ты сразу не сказал какей зачем ты выдумывал какие-то непонятные вообще вот эти вот темы по поводу ну, Вана, не, что... я это тоже сказал я тоже сказал на интервью, прямо на том же интервью на Пушке. После того, как сказал про то, что Ваня может получить бан за нарушение правил Твича, я дальше упомянул, что также те люди, которые приходят к Ване за совместной коллаборацией на Твич, приходят исключительно из корыстных побуждений. Это я упомянул далее, это можно посмотреть Подожди, а ты сейчас с ним стримишь не из корыстных побуждений? Корыстное побуждение какое? То есть позвать Ваню на свой стрим, например, да? Один раз с ним постримить и все. Ты подрубаешь с ним стримы чисто, чтобы Казиноч рекламировать, ну не более. Особенно последний стрим, это разве не корыстная стрим, цель? Один стрим из трех, из четырех содержит рекламную интеграцию казино, а не каждый. А ты говоришь, ты запускаешь, чтобы казиноч постримить, когда один? Ну, слушай, из я как трех не зайду, я вижу именно трим. стрим казиночек. 40 минут вы сидите, ничего не делаете, и дальше уже остальные, остальное час это казино. Ну типа какая, о чем ты говоришь На вообще? одном из трех стримов такое происходит на одном из трех. Ну я Только видел 30%. другое. Я видел, что это почти на каждом стриме у тебя. Я также видел, да, твои нарезки тоже. Где, где и что ты говоришь? То есть. Молодец, мы тоже много про друг. Друга ты видео. можешь смотреть не нарезки в ТикТоке, которые вырезают из контекста и так далее. Ты если ты хочешь поговорить как-то, да, конструктивно, ты посмотри полностью какое-то видео. Но тебе жалень, как у тебя с Ларином было, которого ты даже не, ну, не досмотрел. Тебе душно. А что еще? Я тебе ну так да, душновато, сказать? потому что вижу, как человек почему-то пытается на конфликте. На Опять на моем хочешь минимум, сказать хайпануть, мастер, да? Хайпануть. Ну блядь, ну все хотят получается. Хайпануть, ничего себе, такой-то крутой, блять. Ничего ну в, да, в, в, в твою сторону даже ничего сказать нельзя. Плохого, это сразу хайп. А как так? Ранее меня почему-то не обсуждали, не ну, ранее ты делал своих, не делал хуйню, понимаешь? Не да нет, делал, причем ровно то же самое, также жил, существовал. А, то есть ты Просто только что сейчас было... признал, что ты делаешь хуйню. Все делают хуйню, на этом построена блогерская Ну карьера. Все, вот поэтому, вот поэтому-то тебе и люди предъявляют за это. Все. Но это и не означает, что хуйню. люди хотят хайпануть. Я тебе говорю, я не хайпанул по итогу. Но у меня как было, то количество зрителей, оно такое осталось. Последний пост, который мне выпал в ТикТоке. Ты призываешь к травле, ты призываешь к хейту, ты призываешь к поддержанию тебя в петиции так. на на блокировку меня. Ты призываешь mm -hmm. людей? Это неправда, хейтить. это неправда. Там никакого призыва, который ты сейчас перечислил, не было. Знаешь, что проблема? Давай я процитирую. Все это слова. сделал ты у себя в телеграм-канале. Сейчас цитирую твои слова. Давай. я создам петицию, если его не забанят. Надеюсь, вы меня в этом поддержите. подпишите эту петицию. Ну, и это, петиция. Это не в чем призыв с стороны Призыв к чему? Подписать петицию? Да. Подписать а, петицию а в чем проблема с петиции? С Подожди, в, я не понимаю Почему ну, он да, она в подписательном ключе создана? Оно, а, понимаешь, петиция он, Она была бы создана для справедливости Ну потому что, как бы, камон вот бояр, у меня есть товарищ? Твичер. У меня есть товарищ, подожди, стример. Вот он недавно начал стримить на Твиче, он сказал это же слово, и его через 30 минут забанили, прям во время стрима. Наверное, ты какое-то исключение. Он, э, что он? Почему это такое исключение? Э, у нас... С твоим товарищем огромная разница есть. Так. То, что я привел на Твич невероятное количество трафика. Я не как ты, потребитель, который съел трафик Твича, я привел свой. Отдельный от тебя трафик. Я сделал скич на Твич самый скачиваемым приложением месяца. Самое скачиваемое приложение, только моими усилиями. Со мной связывалось старшее руководство Твича, которое мне за это благодарило лично по видеочату и предлагало премиальное партнерство. Почему меня должны наказать за одну мою ошибку из 30 трансляций, случайно которая вырвалась, где я сразу же признал свою ошибку и удалил трансляцию, на фоне того, как сильно я продвинул эту площадку? Мне не могут Молодец. простить такой легкий грешок? Это для тебя неприемлемо? Абсолютно? Ну, слушай, да, я считаю, что это неприемлемо, потому что какую бы ты аудиторию сюда не привел, в каком количестве, все-таки правила, они одинаковы для всех. И ты не должен быть каким-то исключением. Понимаешь, да? Или ты так не считаешь, или ты считаешь, что вот, блядь, смотрите, я привел аудиторию с ТикТока, которая ведет себя при этом неадекватно, по крайней мере, в данный момент в моем чате. Твое субъективное мнение. А, Кто как себя ведет. Ну, как обычно, это я уже слышал с твоей стороны по поводу субъективного мнения. Да, то есть... То есть ты хочешь сказать, что ты особенный, поэтому тебя не забанили. Я считаю, что человеку, который, ну, так сильно бесплатно продвинул твое приложение, ты, как создатель приложения, мне кажется, был бы как минимум благодарен. Я могу тебя, кстати, аргументировать. Этот момент. Что, аргумент, ну, аргумент. То, что, смотри, смотри, я тебе так скажу. А, СНГ регион, он в целом убыточен для Твича. И учитывая, что у тебя ну, бывало там полмиллиона зрителей, ну, как бы тоже убыточен для Твича. Ты не зарабатываешь на Твиче такие большие деньги, у тебя, в принципе, ну, достаточно, я думаю, мало платных подписок. Соответственно, в чем смысл Твичу ну, для тебя? У меня вот, для них. Что ты для них даешь? Просто какую-то аудиторию, больше... которая с Тиктока приперлась и ушла потом. Ну, что, у, что у тебя? больше 2000 подписок платных. Классно. А у меня 5000 подписок платных. При этом у меня онлайн в, ну, в сотни раз меньше, чем у тебя. Это стоит признать, да. У меня меньше онлайн. Но, тем не менее, у меня 5000 подписчиков на 8000, на семь тысяч, тысяч зрителей в среднем. Не а, у меня я Я, может быть, у меня реально еще могу как-то там, знаешь, быть полезен Твичу в этом плане. Не, только что мне написали информацию. У меня 4500 платных подписчиков, но при этом это все еще меньше, чем у тебя. Но я никогда не призывал подписываться на мой канал. Не устраивал А я что ли розы. призывал? Этой теме. Я а, тоже розыгрыши не, не, устраивал, не устраивал? Сабафон никогда не устраивал? Какой еще Сабафон? Сабатон ты имеешь в виду? Нет, я Сабатон не устраивал. Сабафон. Нет, не устраивал. То есть твои подписчики подписаны на тебя э, только по своей доброй воле, без да, призыва да, с твоей стороны? Да, и... да, Слушай, на меня уже ну, давно хорошо. столько людей подписывается. Много лет. Ну, супер тогда. Ну, угу. правда, ты на Твитчке ну, еще как бы просто находишься 9 лет, а я там пару месяцев тоже. Слушай, ну Разница я бы с тобой есть. поговорил, знаешь, конечно, я понимаю, о чем ты говоришь. Что ты, типа, быстро набрал аудиторию за пару месяцев, но... Главное, ты знаешь, в данной ситуации, это удержать данную аудиторию. Ну, например, вот что с тобой будет через 9 месяцев ну, здесь да. на Твиче? Сможешь ли ты также удерживать такую же большую аудиторию? Да, я стабильно 9 лет да. стримлю, и все классно. У меня есть моя аудитория, которая с каждым годом ее становится только больше. У меня нет какого-то резкого успокоен, роста, но опять это, же. Я вижу, что ты удерживаешь 8 тысяч. У тебя средний онлайн э, ну, канала 8 тысяч зрителей и менее. Такое количество зрителей удержать я точно смогу, учитывая мой нынешний онлайн. С чем оно связано? Почему так мало? Как ты думаешь? что 8000 зрителей мало это ты об этом на фоне тебя конечно это мало но в целом для твича это нормально онлайн это немало я конечно понимаю что для тебя это бля хуйня полная конечно ты у нас ворвался бля набрал там 200 тысяч зрителей но если уж говорить про аудиторию ну, как тебе так би объяснить что вот мои 8000 ну короче это люди которые со мной уже много лет это взрослые люди это адекватные люди с которыми можно нормально пообщаться понимаешь провести время в прямом эфире это приятная аудитория и я получаю удовольствие от общения с ними. Я не думаю, что у тебя есть такая способность, имея такую огромную аудиторию, тем более, да, с тиктока, когда люди спамят какие-то непонятные цифры в чат, с которыми даже не пообщаться. То есть ты сейчас гордишься цифрами, а я могу гордиться, гордиться тем, что у меня, да, может быть не такая большая аудитория, как у тебя, но зато адекватная. Но у меня не адекватная, да. Ну, я понимаю, к чему ты сейчас пытаешься подвести, я так не говорил. Я так не говорил. Ты можешь сейчас опять притянуть это все какой-то там ненависти и так далее, но нет никакой ненависти. Я самый добрый и позитивный. Как Сергей Симонов? Ну, был, бы был бы ты добрым человеком, наверное, каждую трансляцию ты бы не старался меня задеть. Не каждую стран... Вот и не надо. Не, не правда, не каждую трансляцию. Не каждую. Не каждую действительно Абсолютно не каждую, нет. Мне что делать нечего, что ли? Так было три раза, если я не ошибаюсь. Ну, чат не даст соврать, могут сами там написать. На трех стримах я тебя обсуждал. Ну и что дальше-то? Имею полное право. Почему я не могу? В чем проблема твоя? Ну, почему ты не можешь обсуждать меня в негативном ключе каждую свою трансляцию? Мне тебе это рассказать. То есть Критиковать тебя по фактам — это, блять, сразу какой-то негатив, это плохо. А в чем проблема? Ну ты же сам не отрицаешь, что ты делаешь какую-то херню иногда. Ты сам признался Бывает. здесь. Бывает, Бывает. Э -э -э... ну все, все да. тогда. Ларин тебе про это говорил, я поддержал его в данной ситуации, причем я даже не во всем его поддерживал, в некоторых моментах он там реально перегибал. Опять же, ты же видишь во мне хейтера, но если бы я был хейтером, я бы топил до конца, понимаешь? Хватался бы за каждую возможность, чтобы в чем-то тебя упрекнуть, но такого не было. Не, но я видел лично моменты, где ты меня конкретно оскорбляешь, не по факту, ну это когда я был... Ну ты можешь процитировать эти оскорбления? Когда тебе в чат написали что я на стриме блеванул ты сказал mm. о вот дебил конченый там типа уебан о такого не, было, такого не было такого не было такого mm. не было такого нет, не, было, я не было лично слышал ты вот ну, это слышал тобой... а это же было как бы ну в интернете у меня на стриме соответственно это могут клип скинуть вот я бы посмотрел но чтобы прям такое я я, я точно не помню но вроде не было реально такого не было но это не, же нет, блядь, ты понимаешь, что понимаешь ты сейчас не говоришь не а это же все проверить можно ты думай, что ты говоришь mm. да я, я, я помню что я говорю это будет проверяться то есть после фразы про то, что я на, на прямой трансляции в чате было сообщение о том, что я блеванул, а, а с твоей стороны последовали личностные оскорбления в мой адрес. Не было. Так... <coughs> Но я говорю, что было, я присутствовал. При чем, что все оскорбление? Я не понимаю, ну я не понимаю наш диалог. Ты, ты о чем вообще? Ну типа к чему я, ты я это все? Говоришь твоих, сейчас? От твоих грешков. В мой адрес. То, что ты меня лично оскорбляешь, постоянно хейтишь, то, что ты являешься моим не оскорбляю. хейтером. Не, я не являюсь твоим хейтером. Я, я тебе объяснил уже почему. Хейтером. Ты меня не слышишь походу? Нет, я тебя прекрасно Слышу. Просто я бы хотел с тобой, наверное, прийти к какому-то итогу. Хотелось бы, наверное, чтобы ты как-то извинился перед. Нет, мной, да, не Нет, я извиняться не буду. Подожди, стоп. За что мне извиняться? За то, что ты привел сюда аудиторию, призвал их к негативу, о котором ты так любишь говорить. Когда Шевцов Алексей тоже о тебе что-то сказал, ты также резко негативно э, высказался о нем у себя в телеграм-канале. Ты также негативно не высказался нравится, о Ларине. Любой что, человек, который что-то тебе люди... говорит, плохо. Да. Ты сразу мне же резко. как такие люди, Все. Шевцов, остальные Вы занимаетесь блогерским делом на протяжении всей своей жизни Вы в этом деле еще до того, как я даже Купил себе новый телефон, блядь Понимаешь, ну что Зу, дальше Поэтому мы больше и... разбираемся в каких-то ситуациях Понимаешь, которые происходят Мы видим, и где вы... правильно, где неправильно В отличие вот, как бы, от как некоторых... Учитывая такой опыт Учитывая вот. такой опыт, который у вас за спиной, такое количество контента, которое вы делали, все вот это, вы все равно почему-то окунаетесь в грязь и хотите поднять себе трафик на грязи, на оскорбление. Подожди, а сам-то ты чем занимаешься? Ты не грязью занимаешься на своих трансляциях? <къех> Унижениями, оскорблениями, там, ну хотя бы по отношению ты, к тому же Ивану. Ты про контент с Ваней так высказываешься. Да, я про контент сейчас, с Ваней, да? который тебе не может mm. тем же ответить, например. Ну как бы тебе Но, в основном за это предъявлять? Ты можешь мне позвонить, ему позвонить, лично Ване, его отцу, ты можешь позвонить любое время. И он скажет, все нормально, все нормально, да? Да, оскорблены а. ли они, то есть оскорбляет ли их это, понимаешь? Если угу. их это не оскорбляет, то почему это оскорбляет тебя? Ты как причастен к их жизни. Меня это никак не оскорбляет. Но почему я не могу высказать свое мнение, например. Ну, ты без том, хейта, это причем, без хейта абсолютно. Я не знаю, где ты там увидел хейт. Не, хейтишь ты меня, к сожалению, частенько и очень да открыто. Хейти, и хейти, сейчас да. просто я... почему-то это не признаешь. <laughs> Потому что это не так, поэтому я это не признаю. Я тебе уже объяснил. Я тебе привел факты. Ты просто меня не хочешь слушать. Не, я тебя прекрасно слышу. Я все прекрасно слышу. Я почему-то хотел, чтобы ну, ты извинился передо мной и как-то мы решили конфликт, но ты оказывается типа за свои слова не оговор... подожди, я... понимаешь, смотри. Я могу тебе объяснить одну такую штуку Если бы ты пришел ко мне Вот сюда, да, ну, как бы, я не знаю С какой-то адекватной стороны, да Но ты пришел сюда, ты написал у себя в телеге, блядь, Напишите ему вот эту хуйню Киньте ему жалобы, призвал своих зрителей Ну, реально творить какую-то дичь И теперь просишь, чтобы я еще извинился Ну, ты вообще не нормальный что ли Ну, я на эмоциях Ну, смотри, ты говоришь, призвал Призвал кидать жалобы, но нет Я написал, что лично я отправил жалобу На этот канал по причине Ну, да, ну, да, ну, да а, как будто нет, бы это нет. не свидетельствует о том, что, как бы, такой намек, типа, Ребят, ну вы же понимаете, что я сделал? Вот ссылочка. Ну, что во всё, сейчас... возможно, каждый видит по-своему. Вот, вот именно, что каждый видит по-своему. Вот ты тоже по-своему смотришь на какие-то моменты, блядь, с моей стороны, на мои видео. Это же можно тоже с разных сторон это посмотреть. Но ты опять же смотришь смотри, со стороны это какого-то. Ты не можешь отрицать тот факт, что ты сидел, стримил на 8 тысяч онлайн. Я сделал про тебя пост, онлайн вырос до 25. Ну и что дальше? А, 20 что 20 он вырос? 27 тысяч, я же. прошу заметить. Не 25, 27. Причем тут онлайн. 7. К тому, к тому, я говорю, Хесус, что ты именно этого и добивался от меня. Ты этого и хотел. Каждый свой стрим. Абсолютно. Я даже не думал об этом, правда. Даже не думал. Ты каждый, я, ты понимаешь... не этого добивался. не нет смотри, ну ты же у нас как бы очень популярный, да, у тебя такой большой онлайн. Я об этом даже не думал, потому что, ну, я считал, что тебе в принципе похуй. Кто я такой? Я букашка на, на твоем фоне, понимаешь? Да, у меня всего лишь 8000 онлайн. А ты какого-то хрена обратил на меня внимание. Уважаю тебя, уважаю тебя как человека-блогера. Смотрю Тебя со времен Ютуба. В плане mm. цифр ты мне максимально неинтересен. Я с тебя ничего не получу. Никакого А я сейчас вообще не выгон. про это. А с тебя-то я что получу? Потому что сейчас у меня онлайн 27 тысяч, так завтра его уже не будет. Но это твой самый большой онлайн в жизни. Да я тебе говорю, что это нет, у меня ты... был онлайн и в два раза больше, когда я с Ивангаем стримил. Тоже, Ой, кстати, его Иваня зовут, прикинь. Вот я и на нем тоже онлайн залутал. но ну, я на нем не издевался, конечно, Ну, ладно. Mm. Тоже хайпил на Ване. Конечно. Ну, вот. блядь, ну как иначе. Я к тому и говорю, что обрати внимание, потому что слежу за тобой давно и. И на меня, меня хейтили блогеры и, и покрупнее, у которых больше цифр, но я на них не обращаю внимания, потому что я лично их не знаю. То есть я с тобой решаю конфликт только из-за личностного знакомства, из-за личностного понимания тебя как человека, и мне искренне за счет этого обидно, когда ты меня оскорбляешь, говоришь о создании петиции в адрес меня, чтобы меня забанили, что будешь писать высшую модерацию, добиваться моего бана, когда я это слышу, мне искренне максимально обидно. Вот я и решаю так конфликты вот. вот так. Вот нихуя ты как как блять конфликты решаешь молодец блять с таким же негативом классно а мне да ты прав мне обидно да что стримеров банят а ты оказывается у нас особенный блять у тебя потому что вот онлайн такой классный Но это можно понять я же топ-1 мира причем на том стример. месте я бы я на самом деле я... блять это рофлишь. ров лишь нет ты 3 один? Нет, не не не не, блядь, не блядь, то что топ-1 все что ты говоришь это же ну это блять сарказм не может быть такого чтобы ты на полной серьезе вот такое говорил это же блять руфу ты, ты я так понимаю а решил то, взять что... э, поведение с ты, ты про то что ты про то что я говорю Говорю, что привел много трафика на twitch и за счет этого ну, вот этот стиль поведения мне кажется ты специально это все на игры вот мне кажется что сейчас ты роль что тебя смущает подметь момент который тебя смущает но ну, то как Под... ты кичишься постоянно своими цифрами что ты топ-1 и так далее вот этого вот. или ты серьезно прям то есть ты этим прям гордишься и считаешь ну, что ты ну, реально для типа, меня, для меня всех... определенно быть топ-1 э -э, мир отвечая обойти весь запад когда на западе 10 раз больше людей чем в снг для меня это определенно является достижением о котором я хочу и кричу бывает моментами потому что горд за себя что я такой молодец это плохо mm, ну в каком-то плане да это плохо потому что с твоей стороны это не звучит как гордость с твоей стороны это звучит как э, такое знаешь неприятное хвастовство ты как бы э, апеллируешь какими вообще моментами что вот, ты вы все говно вот знаешь Таким вот образом, Нет, вокруг тебя подмечали. все говно, все вот это вот, все букашки такие маленькие, да, один ты ну, такой, блядь, здоровый, классный, а все вообще как бы недостойны того, чтобы находиться рядом с тобой, и уж тем более что-то про тебя там плохое говорить. Ну ты почему-то увидел в этом контексте, хотя этот контекст не последовал. Ну это звучит Само так, ты просто посреди. себя походу со стороны не слышишь. Ну, возможно, ты так услышал, и все, у каждого свое субъективное понимание той или иной ситуации. Ну да, субъективное вот. понимание, да блядь, все так слышат. Ну, все нормальные, адекватные да. люди, которые хоть немного головой, блядь, думают и слышат именно так. Ты ведешь себя надменно. Это нехорошо. Ну, типа, вот и все. Нехорошо быть надменным, да? А быть хейтером моим личностным, это хорошо? Я не твой Уф. хейтер. Тебе недостаточно того, что я говорю. Серьезно? То есть я тебе говорю, я не твой хейтер. Ты опять, блядь, говоришь, что я твой хейтер. Так, наверное, если ты не мой хейтер, наверное, хватит упоминать меня постоянно в исключительно негативном ключе. Я не, я не упоминаю тебя постоянно. Это... У меня сейчас вообще, понимаешь, у меня сегодня был конфликт с другим человеком. С братишкиным. С братишкиным конфликт. У да, у меня был конфликт с братишкиным. А почему ты вечно на конфликтах со всеми конфликтами? А это не это... я. Это, это и не и я конфликт вообще? начал. Не я начал этот конфликт. Я же не виноват, что вот так получается. Я тут здесь при чем. Херстус, ну, когда м, вокруг тебя... Кажутся все тупыми. Нет, да это вот как, как раз, раз таки раз не вокруг... В... У меня такой хуни нет. Не-не-не, я вокруг себя всех тупыми не считаю. Это как раз таки не ко мне. Это вот к другому человеку, не буду говорить кому. Угу, понял. Но, я тебе пусть так пусть скажу, он... я даже тебя тупым не считаю. Чтоб ты понимал о, спасибо большое, очень приятно, взаимно mm. тоже не считаю, что ты глупый человек. Ну вот и чё, вот. Чё, к чему пришли Хотел, Хотелось бы, Хотелось бы прийти к тому, что, ну, получается, окончательно закрыть вопрос. Ты, получается, стример Джесус AVGN, также известный как Jesus AVGN. Mm -hmm. Подожди, подожди, я просто, просто Хесу, так будет куда проще. Хорошо, хес. смотри, Но. значит, ты, Хесус, получается, не отказываешься от своих слов, и ты утверждаешь и будешь топить до конца, что в случае, если Twitch не выдаст мне наказание за нарушения правил этой платформы, ты, получается, будешь создавать петицию, чтобы наказание было... Не, выполнено. я вряд ли Также буду создавать будет... петицию. Я уже говорил. Да. У меня не было прям на... реально каких-то серьезных намерений. Да, я, может быть, что-то говорил, но вряд ли бы я стал ее создавать, потому что мне просто было бы лень. И я знаю, что на самом деле петиции, они, они, они, они нихуя не работают. Это бы ничего не дало. Я же я же сказал, у меня есть контакты со став твичом. То есть, ну, я могу просто сейчас вот прям написать и спросить, почему тебя не забанили? Я могу просто написать. Ответи. Ну, мне, за, нахуя Ответи. мне петицию Нет, создавать? С контакта, блин, с администрацией. Если ты хочешь, ну, я могу ну, создать петицию не... ну, Нет, я не преследую такой цели Чтобы ты создал против меня петицию Я лишь хотел, чтобы ты взял Наверное эти слова назад, ага. что ты сделал За это тебе большое спасибо И хотелось бы, наверное, каких-то извинений И, и примирения то есть, извинения по факту личностного оскорбления в мой адрес, с твоей стороны, который было и не раз, и извинения по факту травли. Слушай, и я но... извини, что. Не, подожди, а, ничего себе. Не, если была бы травля, реально, травля, с моей стороны, я бы, конечно, извинился, но травли не было. С твоей стороны она была, с моей стороны нет. Это, во-первых. Во-вторых, за что извиняться? За то, что я по факту тебе предъявил за некоторые моменты, которые ты творишь у себя на стримах. За то, что ты там врал по поводу Ивана... я почему за это должен извиняться? -то? Это тебе бы стоило извиниться, наверное. А мне то ну, почему? Если бы я реально какую-то хуйню нес в ту сторону, неадекватную, блять, мне не сложно там извиниться. Но в данной ситуации, что за бред? Извиниться за то, что я высказал свое мнение, ебать. У нас что, блять? В наше время запрещено что-то говорить. Потому почему что у тебя большой онлайн... Это Да почему, твой блядь? Мнение, это ты его считаешь негативным? Потому что оно в твою сторону... Ты его считаешь негативным, но где то там увидел негатив? Ты же сам говоришь, да, я делаю там иногда какую-то там на стримах у себя, вот за это я тебе и предъявлял, но все, все, все, все, ты признал это, обвинять. окей, ну какие еще вопросы? Ну почему я должен извиняться Блин, я, за я это? Я же так не делаю. Я же не въезжаю в тебя. Ну, а потому что, наверное, нет повода для этого. Вот ты не въезжаешь у меня. А как это нет поводу? Вот конфликт даже сегодняшний, который был прямо сегодня с братишкиным не повод въехать в тебя, вставить свои две копейки и подметить где-то моменты, где ты не прав. Ой, ну слушай, ты можешь, конечно, это сделать, но я не думаю, что тебе, во-первых, это нужно. Во-вторых, там такая ситуация... Не, ну ты, конечно, можешь попробовать, да, давай. Ну, то есть есть моменты, где ты бываешь не прав, где ты... Да, определенно, конечно, бывают моменты, где я могу быть не прав. Я шел всю жизнь. Ведь Свовой, ты же всю жизнь шел бок о бокс. Я знаю, что 89 девятому складу там больше пяти лет, yeah. если я не ошибаюсь. И ты состоял в этом складе вместе с ним на протяжении почти всего этого времени. И... Верно, да. И почему-то, и почему-то резко все это прекратилось, и мне такое подозрение, что это связано с коммерцией, с, может быть, с деньгами, может быть, с чем-то еще, с какой-то корыстностью, это может быть связано с... Нет, не-не-не, ты просто не в курсе всего конфликта, какая опять Вот что ты все время к деньгам какие-то движешься, абсолютно не связано это никак с деньгами, абсолютно. Я просто не хочу сейчас тут еще тебе рассказывать, на большую аудиторию, что у нас там произошло, это, ну, типа, это наша проблема, как бы, да, и мы ее решили. Угу. Все. Ну слушал. Надеюсь, решите эту проблему так же, как и мы решим проблему с тобой. А конкретно? Что ну конкретно я решили... тебе могу сразу сказать. Смотри, просто я тебе сразу скажу, что я ну не буду извиняться за то, что я не делал. Ты говоришь, я там вот это, вот это. не, я этого не делал. Я ну, ну, не натравил на просто, тебя, я тебя не хейтил. хейтил. Да не хейтил. хейтил ну, окей, ладно, ты говоришь, что такого не было. Не происходило. ты такой цель. Это не ты не воспринимаешь спеши, так, так. Это... но такого не было. Ну, хорошо, без проблем. Но, ну, правда, у меня есть много вырезок, где ты обо мне говоришь, которые, если бы okay. я сейчас ставил, например, свой телеграм-канал, люди бы увидели, что на самом деле то, что ты говоришь в мой адрес, как правило, является не субъективной критикой, а конкретно хейтом. Просто поднимать эти видосы и развивать далее этот конфликт я не заинтересован. Но те, кто видел и так, и знает, то те знают и те видели. В общем, ну. в любом случае, в любом случае, ты получил очень вкусный от меня подарок, которым воспользуешься Вообще очень классно. хорошо. Это ты получил обсуждение mm. вокруг себя. Ты получил хороший онлайн на своей нынешней трансляции. Обрати внимание, ты получил... что ты сам это спровоцировал. Смотри, ты, да? ты получил новых подписчиков в свой телеграм, то есть mm. э, получил второе дыхание от меня. Только что я, <клышко> <клышко> я тебя максимально с <клышко> этим поздравляю. Максимально... Ты заслужил. Ты хороший чувак, давно стримишь. Ты заслужил. Mm -hmm. Я рад, что именно тебе я передал э, свой трафик не то мне ощущение что это хейт с твоей стороны сейчас нет это не хейт я конкретно тебя поощряю говорю о том что я доволен тем что трафик от меня получил именно ты именно ты жалко что на грязи <с ris> очень жалко потому что я был бы не против с тобой поделиться трафиком и на доброй ночи на дружелюбной но ты пришел сюда с грязью да очень странно я не знаю зачем это нужно было делать <с> ну не я пришел к тебе как? с грязью а я почему <с> <с> <В смысле, с> а, а я накипела. накипела ну какая разница накипела у тебя или еще что-то но ну, ты же пришел с негативом ко мне да, разница, на эмоциях это, это было или нет? Это было. Негатив. Ну вот, блядь, и чё? Устал постоянно выслушивать твой негатив. Вот и все. Вот и... Подожди! Подожди. Что? Ты говоришь, что устал выслушать мой негатив, но на стриме с Диппинсом, когда он тебе э, сказал, э, что ты думаешь по поводу того, что про тебя Хесус говорит, ты сказал, что ты ничего не видел, ничего не слышал. Не хотел тогда развивать этот конфликт. Почему-то мне казалось, что ты одумаешься. Одумаешься про меня говорить гадости, прекратишь, тебе наскучат. Но когда я очередной раз увидел видео, ты уже конкретно призываешь, что ребята там типа я буду создавать петицию давайте жаловаться давайте решать почему он не в бане когда я увидел это видео вот это уже стало финальной точкой не все я вот услышал вот... почему ты не в бане я теперь все понял как бы мне на самом деле это было, деле было... Интересно. Ну, просто интересно узнать почему почему ты не в бане вот что, -что мне было интересно узнать я услышал... А ты сам догадаться не мог, что человек, наверное, который так сильно продвинул площадку, ему могут спустить нет. с рук одну, одну такую легенькую, нет. реально ошибку, Не-не-не, ну, на Твиче такое недопустимо. Этом... На Твиче такое, в принципе, недопустимо. И то, что ты эту инфу сейчас разглашаешь вот так вот. Вот, так что я даже не знаю, что... Ну, типа, это в принципе недопустимо, неважно где, не только на Твиче, в любой области. Ну, сам понимаешь, как бы... Это как вот если бы в России там есть чел, его не посадили, ну потому что он сын депутата или потому что у него там денег много. На это неправильно. Ну, смотри, Хесус, если ты действительно, получается, абсолютно никак не согласен с той позицией, смотреть на, на конфликт с той стороны, что я очень много сделал для площадки, а в ответ площадка уступила, сделала мне малейшую услугу, если ты даже не способен смотреть на это с такой позиции... Ну подожди, ну что ты сделал для нет. площадки? Но, ну как же, топ-1 скачиваемое приложение ну в России за месяц я сделал от себя наверное более 800 тысяч скачиваний Только со своей стороны Во Более 800 тысяч человек Скачали Twitch только из-за меня По моей конкретно ссылке ради моих трансляций ради моего канала Это разве не польза приложения а какая... это... Слушай, я тоже какую-то пользу твичу приношу Понимаешь, я все-таки 10 лет здесь Я думаю, из-за меня сюда тоже очень много людей пришло А возможно и какие-то стримеры сюда пришли Которые стали стримерами, вдохновились мной Стали стримить и набрали тоже большую аудиторию Ну и что, теперь меня не банить? Мне давать какие-то поблажки за это? Нет меня банили, блять, Раз, понимаешь? Меня банили в помощи, за всякую э, хуйню. Разница в помощи очень колоссально большая. Ты за всю жизнь не сделал столько скачивания этого этому приложению, сколько сделал я сзади. Ну откуда месяц? ты знаешь, сколько я скачивания сделал? Ты же не можешь это знать. Ну нет, я это знаю, потому что ты же пользуешься этой аудиторией внутри Твича, а не приводишь извне, как я. То есть, ну очевидно. Откуда там браться к какому-то трафику извне, если ты занимаешься исключительно... А откуда у тебя статистика, это? что вот 800 тысяч? Ну, откуда это вообще информация? Почему именно ну, в такая... это в App Store можно посмотреть, в Google вбить, то есть это можно просто пробить в интернете статистику. Открываешь, например, App Store, и тебе показывают самое активное, самое скачиваемое приложение месяца, и на первом месте ну... Twitch. Ну, Окей, а с чего ты взял, что это именно от тебя Скачивание туда попали? Наверное, потому что только после моих трансляций С Иваном Золо Твич туда попал Только после этого, ну, до этого он был А ты Twitch проверял? Ну, я не проверял, где он был до этого Но то, что сейчас он... Ну, нет, ты отрицаешь Сейчас какие-то факты, что я Не привел, Не-не-не, я этого не отрицаю, ты молодец, что ты привел Сюда аудиторию, я даже, кстати, говорил На своих трансляциях, ты, конечно же, это пропустил Все положительное, все хорошее Ты не слышишь, а я, наоборот, говорил, что Ты, бля, молодец, ты привел сюда огромную аудиторию И я только благодарен этому Потому что, ну, как я могу быть не благодарен? подобному. Я только рад, когда сюда на Twitch приходит новая аудитория. И аудитория не даст соврать. Я сидел и говорил блядь, ты молодец, да, ты привел сюда большой онлайн. Это несправедливо, что тебя там хейтят за то, что якобы ты накручиваешь, потому что это нихуя не накрутка, это живые люди, я вижу это и по себе. Потому что у меня тоже там по половера стало больше подписываться на меня, вот, ежедневно. И я это говорил на стриме. Я как бы... И вот такого человека, который тебе косвенно даже, получается, не знает тебя, не имеет с тобой никаких дел, но который сделал тебе только добра, только Помог о таком человеке ты высказываешься в негативном ключе, постоянно подмечаешь каждую его ошибку на трансляциях и угрожаешь создание, ошиб... а не далеко не каждую ошибку. Я подмечаю на твоих трансляциях, но вдумайся насколько ты неблагодарен, получается. Насколько ты не ценишь Нормально ты выкрутил, конечно, нормально ты выкрутил То есть я теперь, из-за того, что ты привел сюда аудиторию На меня подписалось чуточку больше, чем обычно Я должен закрывать глаза на все дерьмо Ну, наверное, из уважения его не комментировать Не то, что закрывать глаза Ты же не являешься стафом, модератором Твича Чтобы как-то вообще решать эти проблемы Связанные со мной А я... Подожди, ну, стоп А Почему я не могу высказывать какое-то свое мнение? Почему я не могу написать став Твичу И задать вопрос, типа, а что за хуйня? Все-таки я же говорю, меня банили за это слово на месяц конечно мне обидно блять, немножко я оценивал а если бы это слово сказал Вова, братишки почему-то я сомневаюсь что ты бы поднимал петицию и топил бы за а... то почему же вово да бы я бы этого не делал знаешь почему потому что его бы забанили за это его бы за это забанили mm -hmm. и мне бы даже не пришлось это делать причем его бы забанили ну, пермачем скорее всего yes. если ты так хочешь очень сильно чтобы меня забанили я могу попросить мне дадут бан просто нет. я не знаю что ты с этого выиграешь я опять же говорил на своих я не хочу, чтобы тебя банили. Я просто хочу, чтобы была какая-то нахуй справедливость на этой площадке. Ну, это же нормально. Ну, вот почему так? Это же нормально. Окей, я сейчас вот прям сейчас скажу это слово и угадай, что произойдет. Меня забанят, ну, я думаю, вот прям сегодня же. Или завтра. Ну, неважно. Главное то, что меня забанят. Я, конечно, говорить этого не буду. Я осуждаю. Но это же неправильно. Но сказать его, наверное, специально. Это большая разница. Там же видно на той трансляции, где я, например, говорю банворд. Да нет, что это, это случайно. Было абсолютно будет. случайно и неосознанно. Да все говорят а, это ну, слово случайно. Кто, блядь, говорит, это осознанно. Никто. Все его говорят случайно и все равно отлетают. Ты причем этим словом назвал другого человека? Ладно бы, если ты это сказал в воздух. Просто так, типа. А ты человека оскорбил этим словом. Ну, не преследовал цели оскорбить. Ну, как-то вот так вот получилось. Никого, никого вообще. Мы. Ну, и ошибка была сразу же исправлена. И трансляцию я моментально а, ту удалил, моментально осудил и написал так сразу Так делает же каждый ставки, стример. Да? Так ты что, написал? это им не помогает? Нет, это не помогает ни в коем случае, абсолютно. Ты написал став твича, смотри... и что они тебе ответили? Они сказали, братанчик, все нормально, типа все хорошо, мы тебя трогать не будем, ты наш брат, сказали. Я сказал, вью, братья, спасибо вам большое, и все. Окей. А почему ты тогда писал, что тебя забанят на 12 часов? Я писал, э, ну, что меня, если будут банить, то не более чем на 12 часов. Я об этом писал, потому что потому что я признал свою ошибку и выдавать мне бан э, человеку, который так помог площадке. Это просто не, некрасиво. Вот и все. А, некрасиво. Вот а я считаю, что некрасиво делать какие-то поблажки стримерам, которые якобы что-то там полезное сделали. Да каждый стример на этой а площадке считаю, делал что-то что полезное, он стримит здесь. Что ты и так получаешь поблажки от а из-за того, что ты здесь стримишь? Например, твое партнерство это вот поблажка Твича, что ты ну, сабок твоих берут меньше, прочее. То есть Твич постоянно делает тебе какие-либо поблажки. <coughs> вот это и, не поблажка, с это, это типа, так заведено из самого начала. Изначально для любого стримера какая поблажка? Это бонусы для партнера. Я на то и партнер. <coughs> что за бред? И у меня тоже, ну, у меня к тебе такой вопрос. Хес, да, ну, конечно. Что твою историю стриминга. Да. Разве ни разу не у тебя лично? Ни у твоих близких, знакомых не было такого, что человек э, нарушил правила Твича, но не получил блокировку. Ты впервые в жизни наблюдаешь такую картину, что у тебя это как-то дискредитирует. Я, ну... я знаю, что ты лично нарушал правила этого, этой платформы, которые тебе спускали. Слушай, а ну-ка перечисли. Я лично это знаю. Ну можешь хоть один пример какой-то? Ну, были и банворды у тебя в истории э, Которые ты говорил Но при этом осуждал, случайно их говорил Говорили у тебя на потоке твои гости Которых ты звал на свои трансляции Банворды говорили За это должны были, по идее, банить твой канал И неважно, что это сказал гость Гость или какой-то игрок в игре Ну, понимаешь? ты, кстати, опять ты не прав Если твой гость на стриме говорит банворд Тебя а. за это не банят Ты просто осуждаешь гости, выгоняешь как бы И, соответственно, на этом все заканчивается Я не понимаю, о каких у... гостях ты говоришь Мои гости никогда не говорили такие слова Давай, ты, блядь, выдумываешь За 9 лет стриминга ни разу Ни uh, разу нет Я не и помню, не как рулит? бы, я не знаю, может быть, что-то было Но я не помню такого Я правда, я такого не помню Было, я, я, не я помню. уверен, что на твоей, на твоей памяти, на твоем опыте Ты не раз видел ситуации, где люди, обнаружившие правила отвечания, не получили бан Но почему-то подметил именно мою И очень сильно, и, и жирно подметил Ну, потому что ты, как ты сам говоришь, очень сильный и жирный Ну, в плане, у тебя такой огромный онлайн И тут тебя не банят Потому что одно дело, когда, знаешь, у стримера там тысячу зрителей, он что-то сказал, ну да, могли там не заметить его, как-то пройти мимо, там репортов не накинули. А тут у тебя такой огромный онлайн и вроде как бы такое не может остаться незамеченным. И не банят. И тут вопрос, что за фигня, понимаешь, да? Че ну, это? ты уже понял, ты уже понял причину. Я, я, я да, я, я причину понял, почему тебя не забанили, да. Ну, как будто до нее можно было легко догадаться, ну да ладно. Но не, я, смотри, конечно, тебе. я об этом думал, но не хотел в это верить просто. Я же не думал, что на Твиче бывают такие моменты, такие штуки происходить. Вот. Слышал. Смотри, Всё. я в любом случае не хотел бы э, с тобой ссориться, конфликтовать более. Я хотел бы закончить э, с тобой общение на каком-то положительном ключе. То есть, где я со своей стороны скажу, что не буду призывать, м, к получается, к хейту в твой адрес. А ты уже это сделал. Упоминать. Я нет, я лишь упомянул, написал о том, что я на твой канал отправил жалобу по причине оскорбления и травля. Ну, не было на... же оскорбления и травли Я сейчас вообще сидел в Майнкрафт, играл, а ты приходишь сюда с своими зрителями и говоришь про какие-то оскорбления и травлю. Это же не так она, работает. Она, она была. Нет, нет, это было, я увидел это в нарезке ТикТока, то есть я увидел это не на прямой потоке, но в нарезке ТикТока я увидел Но при этом свою своей и... ты направил на этот поток, и ну, к тому да, же не что... было никаких оскорблений в твою сторону с моей стороны Критика это не оскорбления, это не хейт, сколько можно говорить? Не, было, я тебе уже упоминал, где ты лично меня оскорблял, когда я присутствовал на трансляции, если я даже привел пример и это можно найти, это было совсем недавно, во вчерашнюю или позавчерашней трансляции, где ты конкретно, личностно, меня прямо оскорбляешь, говоришь, что mm -hmm. я какой-то конченый, и вот, uh -huh. вот в таком манере. Не помню, чтобы я прям тебя как-то очень жестко оскорблял, и вообще в целом прям оскорблял. Критиковал какие-то но... моменты, да, но в таком случае можно сказать, что и ты тоже Иван оскорбляешь, унижаешь его. За что тебе многие предъявляют, ну то же самое, слушай, что ж ты тогда... Ты же такими же вещами занимаешься, получается, таким же э, негативом. Но ну, просто ты когда говоришь, так пруф какие-то приводи. Ну, я же сказал, это было в предпоследней трансляции. Ну, я же не, не хочу поднимать эти трансляции. Типа, кто-то поднимет, выложит TikTok, я найду нарезку, я скину. давай, давай я нарезку. буду ждать. Ну, я буду ждать, конечно, окей. Okay. Ну, окей. Okay. В общем, я бы хотел. У, тебя... У меня есть уже, получается, твой контакт телеграммы uh -huh. чтобы мы были на связи и наверное если у тебя возникли ко мне вопросы конфликты и или какая-то критика как тебе как ты смотришь на то чтобы писать не в личные сообщения чтобы узнать у меня uh -huh. почему так и так почему я так поступил а не говорить об этом на прямом потоке как смотришь на такое mm, Блин, а как мне хайповать то теперь если я буду тебе лично Да, писать? не получится хайповать именно на грязи в но но зато ты сможешь хайповать на другом. На чем? Тебе помочь, сказать, на чем тебя хайповать? Давай, давай, давай. Ну смотри, ты вел YouTube очень хорошо давно в свое время по прохождению хоррор игр. Возобнови какой-то YouTube, начни делать какие-то YouTube шоу форматы интересные для зрителей. Тебя будет продвигать YouTube, тем самым ты будешь хайповать, только уже на своем труде. Вот это, конечно, ловко придумал, ничего себе круто. А то бы я не догадался, конечно. Не, ну спасибо за совет в любом случае. Но понимаешь, вот почему я, например, на публику говорю что-то такое, да, про тебя, что ты делал что-то неправильно. Потому что ты сам делаешь вот это неправильно на публику. А то, мало ли, люди услышат правду. Не, я ну, надеюсь, и что, конечно, что ты больше не просто... будешь какую-то хуйню делать. Все, что я хотел сказать, тогда тебе предъявить, это я уже сделал. Что ты там дальше запланировал по сценарию своему, я не знаю, правда. Какому сценарию? У меня нет сценариев. Стоп, ты же где-то сам пис писал. Подожди, ты где-то писал, что у тебя какой-то там сценарий, что ты так стараешься и там прописываешь сценарий и все прочее? Не писал, а говорил на домоходе об ну этом. Вот. И у меня есть... Во. Сценарий, план стрима, о чем конкретно будет идти стрим, но сценарий того, что я там буду говорить и как он будет проходить, очевидно, такого сценария у меня нет Окей, okay, не я о другом вообще, план. я вообще о другом, но... о том, что типа, ну я же не знаю, что от тебя ожидать дальше ну, если ты не будешь какую то хуйню заниматься, я и не буду про тебя ничего плохого говорить. Меня оно зачем? Просто так тебя хейтить, ну, оно мне не надо. Ну, вот мне показалось, что твой хейт, он э, как раз-таки просто так. Абсолютно. Тебе показалось, тебе показалось. Если бы ты смотрел полностью ты то, что, что -то я говорю, показалось. ты бы понял, о чем я. <свят> если ты мне уверяешь в том, что мне показалось, значит, без проблем. Окей, мне показалось. Кстати, мы с тобой проговорили целый час. Это очень много. Да, не, не целый час. А, ну да, почти целый час. 50 минут. <свят> да, у тебя сколько стримов, в общем, идет? У меня стримы, ну, по 5 часов где-то обычно. Долго, долго, долго. А, ты стримишь по 5 часов? Да, и почти каждый день. Вот такая вот Тяжко. штука. Да, на протяжении ну, ну, 9 жестко. лет, и вот сижу с таким маленьким онлайном до сих пор. Обидно. Наверное, потому что ты просто запускаешь и играешь в игру и не стараешься делать контент. Может, с этим связано. Возможно, возможно. Не, ну я в игры не играю. Так, не, я играю в игры, но не так, чтобы часто. Я сижу, всякие видосики смотрю, обсираю людей. АФК-стример называется такой? Да, да, да. Ну, наверное, поэтому у тебя 8000 онлайн, потому что ты АФК-стример. Возможно, да. Ну, ничего, мне нравится, в принципе. Не, ну, может, будем исправлять это? А ты мне хочешь помочь это исправить, что ли? Да, я могу. О, давай. Давай тогда спишемся, придумаю тебе шоу какое-то, поучаствуешь у меня на шоу придешь. И получается, будем выводить тебя из стези АФК-стримеров в стезю стример, который старается, работает и имеет много онлайн. Как тебе такое? Ну, слушай, а я могу как-то отказать тебе? Конечно же нет, я только реально за. Я только за. Давай, давай. Вот и супер, тогда спишемся еще обязательно, я позову тебя тогда на ближайшее шоу, где буду я, Иван. И мы с тобой будем вместе проводить это шоу, как-то участвовать, взаимодействовать и э, продвигаться. Отлично. Все. Без негатива все, вообще. Все, супер тогда, Хесус. Прода, э, продолжай стрим. Всего тебе mm. хорошего. Моим зрителям я хочу сказать, что, э, ребят, не нужно ни в коем случае хейтить его, писать ему в комментариях гадости. Не в комментариях, а в чате гадости ему писать. Ни в коем случае не надо. Э, паренек хороший, да, похейтил меня немножко, задел меня тем самым. Но мы пообщались, и я думаю, что более такого не будет. И все, не надо, короче, отвечать ему тем же. Все хорошо. Все люди совершают ошибки и потом справляются. На этом построена наша жизнь, ребят. Поэтому всем, хоро всем хорошего вечера. Тебе, Хесус, тоже. Да, давай. Удачи. Пока. Давай, пока. пока. Пиздец. <связь> <связь> <связь> Ой, О, Ну, теперь можно...